Ты не зови, я все равно не приду, И никогда в жизни не буду я твой. Видишь листва в моем пожелтело саду, В доме моем осень живет, со мной осе, ее не звала на сама. Она со мной и ты без меня.